первая половины 19-го, 30-е годы, так называемые новолинейные, получили очень интересные звучные названия. Это вот тоже одна была из традиций Оренбургского казачьего войска, воспитания патриотизма у казака постоянные, в том числе и даже на основе названия этих поселений. И вот эти новые поселения были названы в честь крупнейших российских побед, в том числе и 18 века, как Наваринское поселение было названо. Очень много было в честь войны 12 -го года. Это у нас крупнейшие сражения происходили. Так появились поселки Лепсовский, Париж, Берлин, Фершампинуас Бреды, Варшавка. Список дополняет хутор Бородинский и Варна – память о турецком походе. Кроме этого, ряд хуторов и станиц в округе назван по фамилиям военачальников Оренбургского казачьего войска – полковников, полководцев, генерал-губернаторов – так хутор подучен Кундровинской станицы в начале 19 века был переименован в честь генерал-губернатора Оренбурга Крыжановского. Так появилась Крыжановка. Во всех этих станицах и казачьих поселениях десятилетиями шла жизнь по внутреннему, почти неизменяемому казачьему укладу, общей традиции, одна вера и родство, которым многие были связаны, делала подобную общность почти закрытой для пришлых. И действительно, ну единственное, что позволялось, девицам выходить замуж. То есть казак на сторону уйти уже не мог, потому что служба, пока он выслуживал свои 20 лет, он уже так прочно оседал, что у него не было никакого желания никуда уйти. Тем более, куда он мог уйти? Земля ему здесь была дана. К тому же земля ведь была нечастная. Вот, вот еще. Это были нечастные владения. Земли все принадлежали казакам чему войску и выдавались а, на какой-то срок. Земли могли перераспределяться, то есть у одного казака забрали эти земли, передали другому. Ну, земель было довольно много, и, как правило, что подрастающее поколение тоже а, получало, то есть вот и потому станицы владели вот таким большим а, количеством земли». Кроме необходимости обрабатывать свой надел земли, у казака были другие – воинские повинности и свой казачий кодекс чести. Чтили старших, особенно георгиевских кавалеров, участвовали в воинских станичных праздниках с обязательной джигитовкой и обязательной рубкой лозы. Владение оружием ценилось. Почитал казака своего боевого коня. Существовал даже обряд прощания с домом, если казак уходил на войну. Существовал даже такой обряд, когда молодого казака посвящали вот воинское звание, и он должен был идти на войну. А был ритуал прощания с родным домом, с родителями и обращение к коню к своему, чтобы тот помог, вынес с поля боя живым невредимым. То есть конь и всадник, это казак это было единое целое. И действительно, уважающий себя казак никогда ни в коем случае не мог отправить коня на сельхозработы. Даже станичные праздники помогали казаку хорошо подготовиться к службе. Взятие снежного городка требовало ловкости, сообразительности, умения работать сообща. За победу в этом празднике Казак мог получить в качестве приза конскую упряжь, что для любого казака было существенным. Несколько отрядов выходило, кто возьмет эту крепость, кто заберется на башню, снимет флаг. Но ну, что самое важное, что что станичное правление давало хорошие награды за это. То есть либо это денежное, либо оружие, для одежда для казака или конская упряжь хорошая давалась. То есть это было, это было довольно престижно. Ну и к тому же это позволяло и на воинской службе уже как бы знак отличия иметь. Покровителем Оренбургского казачьего войска считается святой Георгий Победоносец. Этот праздник казаки отмечали в апреле. И еще одной святыне поклонялись оренбуржцы – иконе Табынской Божьей Матери. Ее крестным ходом каждый год проносили по всему Южному Уралу. Проходили станицы, отряды, заходили в наш же город Мяс где торжественно встречали, за шесть верст обычно выходили из станицы или из отряда, проходили и заходили в церковь часовник, где были, ходили по домам, в станичное управление. Было бы большой несправедливостью не сказать о том, какое значение оренбургские казаки придавали образованию. Школы для казачьих детей, гимназии и кадетские корпуса. В станицах же школы для мальчиков и девочек. Как оказалось, на середину XIX века наш Оренбургский военный округ казачий был самым грамотным среди казачьих округов. Вот, например, менее всего грамоты владели в Забайкальском военном округе, а у нас более 70% населения было грамотного. Школы появились довольно рано. Конечно, сначала в крупных станицах, но у нас как-то это параллельно шло в станицах и в отрядах. А вот в черном, например, обе школы, и мужская, и женская, появились в 1872 году. То есть это почти 140 лет тому назад. Еще раньше, в 1863 году, в станице Устиновской появилась женская школа, а мужская чуть позже, в 1871. Правда, иногда в периоды войн мирная жизнь в станицах претерпевала серьезные изменения. Касалось это в большей степени молодых казачат. Таким периодом для нашего края были 1862, 3, 4, 5. Дело в том, что казаки Кундровинской станицы в это время отправлены были в Польшу для усмирения бунта. А мальчики оставались за главных семьей и должны были вести все основные работы. То есть девочки могли посещать школу, а мальчики нет. И вот, как я уже говорила, мужская школа отличалась, от, допустим, от заводской, от городской тем, что кроме основных предметов, которые проходили, проходили везде, такие как чтение, арифметика, письмо, а здесь вот были еще специальные воинские дисциплины, специальная воинская подготовка. То есть к 16-17 годам. Да, вот молодые люди казаки имели уже очень хорошую подготовку. История Оренбургского казачества – это и трагические страницы событий большевистского переворота и гражданской войны, которые Оренбургское казачество проиграло. Но, в отличие от Екатерины II, которая на месте упраздненного казачества учредила новое, руководители большевистского правительства России за поддержку казачества Матамана Дутова уничтожила его как класс, вместе с укладом, традициями и образом жизни. И сегодня можно говорить только о частичном восстановлении исторической памяти и трудовых традиций казачества в тех местах, где оно проживало компактно. В Черновское бережно хранят архив, относящийся к периоду 40-х-50-х годов 20 -го столетия, в котором документально зафиксированы и колоссальное трудолюбие, и любовь к своей исторической родине, тех, кто может считать себя прямыми потомками кундровинских казаков. Сначала колхоз имени Кирова, овощемолочный комбинат золота Промснаба, а сегодня сельхозпредприятие Черновское. Золото Промснаб вы... – Наверное, знаете, что в предвоенные годы и в военные здесь были большие разработки золота, да еще и раньше. Когда, особенно во время войны, требовался золотой запас там, для всяких вот покупок, скажем, оборудования и вооружения, как раз территория нашей МИАСКО внесла в этом плане значительный вклад и обеспечивается продуктами питания, скажем, вот это население города Миас, который в то время быстро рос, приходилось как раз труженика комбината сельхоз кооператива, сельхозкомбината «Золото-Проснаб», который тогда был. И потом, еще в послевоенные годы, присоединилось сюда усиновское Косачевское хозяйство, и появился крупный, скажем, такой колхоз, ну не колхоз, а совхоз, который ну, занимался овощами и молоком. Которые сегодня восполнены, нарушены многотрудными усилиями, и даже укрупнилось хозяйство в границах, скажем, еще и кондровинского хозяйства, которое раньше было отдельным, оно а сегодня тоже фактически примкнуло к нам, мы трудимся в едином производственном комплексе, и сегодня это опять же восстановление тех исторических традиций, что были раньше. Это очень отрадно отметить.